Всем привет, с вами я, Вамгорка. Сегодня я буду делать м -м, выживание, проходить выживание. ЛП, короче, буду делать ЛП, да? Лет, сидим в новый мир. <смеется> новый мир. новый мир. Лазерный новый мир. Лазерный новый мир. Лазерный вот, ну, о, по маджунглик появился, да. конечно, не очень такая нейс. Nice. Ну, окей, придется так. Так вот нас сюда повела. Так, давайте посмотрим, что у нас стоит нормально. Поставлю я очень легкую, то более-менее. Ну, да. видишь, что то долго не видел, просто вот такие проблемы. Я меня сильно чем запарилась просто. Кто знает как? поставить музон на свое интро говорить мне интро у меня есть но музончика то нету я думаю его поставили и здесь его начале наверное если пробовать как-то добавить его да. так вон пойдем туда вот и к панчик за много спинок видим уже шахту виднее ценнее шахта ночью рано да. Сделаем мечтенькое мечтание, пока не сильно, что у нас, ну, начинает Так, сначала делаем, берем, делаем вот это и делаем кирочку, берем. нибудь Так, нужно побыстрее как нибудь Тут долго я, Чуть темнее, Не знаю кто. Так, по мы сейчас Хорошо, ну, а мыши, лак, и... Давайте побыстренько мы Не, давайте лучше. сделаю тебе. Кирочку лучше Ой, Вот. Подлагивающий. конечно. Так, меч. Вс. Жене всяким... Это а потом сходим на дом. Бабуринкам нужно добыть очень много, очень много камня. Пока если у меня есть время. Выживать тут. По быренкам все сделаю. Такс. Скоро будет конкурс на доту. Два, да на рецензию плюс рецензионный да. уже слышал зомби от не возьмусь не верю. так подумаем туда уходит, в принципе Нужно печка. Ничего надо примерно чуть-чуть камушку. камни в майнкрафте никуда. Дальше у нас ковчик быстро кое-мещается, чтобы побыровать яблочко. Так, так он зончик Doing Enjoy. на этом поставим паузу. Подождите. Та -та -та -та -та. вода одному ну такой вот пережарился переплавился так я хочу пускать ну кстати нужно покушать Порог. Порог. что он примерно. Так, уж я <het -infilt repair> так, вот наше солнце уже ушло. Надо печально, но ушло. Что-то тут переплавилось, не будут проходить я боюсь чувак будет... чувак чувак чувак чувак где-то он ход вот, зеленый шиппенка шиппенка зеленая шипенка, ну ладно думаю на этом буду заканчивать с вами была я помидорка если тебе понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал пиши комментарии с вами была я помидорка всем удачи пока